Всем привет! Сегодня покажу крутой щит для симулятора Качка-5. Этот щит полностью рабочий, но он больше всего подойдет для начинающих, чем для уже развившихся игроков. Для этого нам, как всегда, потребуется чит. Он у меня уже скачен, ссылочка на него будет в описании. Нажимаем вот на этот шприц, мы будем инжектироваться автоматически. Так, меня кто-то бьет. давайте его убьем, чтобы не боковал. Так, все. Мы заинжектились. Вставляем сюда скрипт. И нажимаем Excode. Может немного подвиснуть, но это ненадолго. Это просто так скрипт грузится. Так, все. Как видите, вот он появился. А, смотрите, первая функция это автофарм. То бишь, мы нажимаете. И, как видите, он за вас автоматически фармит. Вот. Получается, все-таки вот этот скрипт больше подойдет как я ранее сказал для новичков вот. а если вы уже опытный прокачанный игрок то вам конечно же лучше а, пойти на кого нибудь остров и там потекать штангу потому что это намного выгоднее будет чем вот так а, получать очень мало вот. а, так смотрите чтобы это отключить нам нужно сделать рейс так все сделали рейс ждем пока появимся все Включили, отлично. А, телепорт, я так понимаю, это телепорт типа на сейф зону, типа где вас никто не достанет, вы можете тут спокойно прокачиваться. А, также можно телепортироваться на остров Skygum. Вот, ну я не знаю, конечно, будет у вас работать или нет, но у меня будет работать из-за того, что он у меня уже открыт. А, также есть Valkspeed. Вот, как видите, я стал намного быстрее бегать. Прям реально быстрее давайте сделаем на. Так Давайте подвинем Потому что не щелкается Давайте на 60 И как видите заметно а, медленнее стало Так, S30 Да, 30 еще медленнее Так, ну давайте 200 пока оставим И также Jump Power Прыгаю сейчас вот так Включаем И как видите прыжок получается в два раза больше стал А, в принципе круто ну, в принципе, на этом у меня все. Кому понравился видеоролик, можете поставить лайк, подписаться на канал. С вами как всегда был AceBan. Всем удачи и пока.